чтобы застать противников врасплох. Оп, нихуя, что это за неведомая хуйня торчит. Нужно кинуть гранату. Она еще и шевелится. Да там кто-то засел. Баньки, за что? Фидор, вот суки,